Всем привет, дорогие друзья и хорошо вам настроение. С вами Рей, мы продолжаем играть в ХКР 2. Бесплатный сундук, давай откроем, посмотрим крылья, прыжки, приземление. Понял? Так. Всем, всем, даю мое. Всем привет. Так, сундук заберу. Зимние шины, форсаж, топливный ускоритель. Так, по результатам у нас что Победили Гели Фишер у нас на первом месте был Красавчик накатал от души Зимние шины Так, ну что Забираем здесь 30 самоцветов Ну, а я поеду, по-моему, что-то изменилось, ребята Вроде как весна пришла, да Запахло весной Гонка Гонка, и в первую очередь я поменяю Нашего водилу Не хочу, шахтер, тоже не хочу Вампир Ну, что-нибудь такое Во Блин, у него рожа была в прошлой серии Да что ж ты будешь делать-то Давай вот этого возьмем Да? Нормально будет? Я думаю, будет нормалек Отказали тормоза Оу, оу, оу Совсем разучился, ребят, все С недельку Другую не поиграл Да куда ж так летишь-то высоко Опять мои нервы не к чертовой бабушке Сейчас полетят Ну Да под ты. Что ты не можешь газануть-то, вот Шик и блеск Первое место, как с кустика. А знаешь, почему я. Да, у меня был плохой финиш. Да Не надо так закидываться-то. Тихо. Фух! Нормуль, нормалек. А что я тебе еще могу сказать по этому поводу? Жух! И полетели мы там непонятно куда. Нормально все у нас вышло. Первое место. Топчик обеспечен. Ну что, поехали далее. Эх, горючку не подобрали. Да ладно, фиг с ним. Ты, зомби-900, отвали. Посмотри. Ну как он так... Вот, вот, он там распрыгался. Это мне на руку, ребят. Что там распрыгался. И я занимаю первое наше... Драгоценное местечко Так, кумбок Штормрайдера Как ты видишь, у нас три этапа здесь будет Три этапа Опа Смотри, смотри, смотри, смотри Там байке. что только там Что только жирные супостаты не делают Ух Повезло-то как, а А ведь мог бы сейчас носом Ну вот это что такое сейчас было, ребят Да ну нафиг. Он что там? Да иди ты в пень, блин. А, с крыльями. Ну как он так мог обогнать, а? Он просто с крыльями. Опа, чувака там занесло, не кисло. Совсем не кисло. Лихач прям передо мной приземлился. Слушай, он достал уже там Слушай, ты Арнольд Фисио я, Блин, я думал я первый, нафиг там первый ага. Опять он он занял первое место Этот Арнольд Фисио Чему-то этот горбатая, блин Да что с машиной это не так, ёппарсите, блин Давай этого ущерного вали, блин! Теперь байкер там лезет, блин, не в свое, блин. Фига он все нормально? Это как он там с места интересно прыгает, блин? Хлыж, блин, болотный. читер, господи, что ты скажешь? Кусок, я бы сказал бы кто? Я не могу, ребят, у меня не, нервы, блин, ни не к черту бабушка с этими играми. Почему потом спрашиваешь? Блин, Рейчик, я вот заскучал по игре Можешь поиграть в нее? Могу, блин, ну ты видишь, что происходит блин? Пердак кипит, как не знаю у кого, блин Я в свое время какую игру перестал играть? Shadow Fight 2, блин, точно Думал, какая меня игра просто убивала Поначалу все было изи, легко, блин А потом, особенно как вспомнишь этого последнего босса, блин, тирана Это ну, трэш какой-то просто вот нафига ты сейчас вот это сделал? Ну, ну, ну нафига ты? Ну, вот ты никогда-нибудь, а именно вот в ненужный момент это все делаешь. А у этого что, бесконечно, я так понимаю, форсаж, да? Иди в баню. хлыш болот у него как раз кончилось. У него как раз кончилось перед финишем. За серия мелкие, так ему и надо. Так, влупляй. Ты видишь, сзади этот кислородник вшивый едет. Твою нуля. Нет, мы долетели, но... Так, ущербного надо... А, все, ребят, закончилось. Я думал, сейчас хотел ему отомстить, блин. Ну что, едем дальше. У нас зеленый кубок. Какое-то мелкое говно попадется, и вот начинает мозги мне... В понимаешь? Давай, давай, втапливай, втапливай. Втапливай, я говорю твою налево, блин. Че, он изявается, что ли, да мной этот байкер вшивый? Я даю газ, он еще сильнее. Я даю, блин, на полную, он еще на полную, блин. в ножу натурально вот так вот тебе хлыщ болотный блин полетел блин вкусил всю Ну ты-то куда лезешь а? не видишь что ли блин кто едет тут за рулем блин лезет она понимаешь что тут на своей ккм блин Забуханный. в хлам блин Вот это я кстати сейчас хорошо прямо прямо так стартанул прям бусик сработал вообще замечательно Прям вот вовремя, байкер. Ну куда ты, блин? Че ты там сейчас своих попрыгушках как-то делаешь? Как у нее машина там я... В воздухе, блин, прям. Перегазовку делает. Да ядрен Матрн, ну что, блин, за. Не, ребят, это какая-то фигня полная, блин. Я еду, она еще перегазует. Я еще больше перегазываю, она еще больше. Что это за дела, блин? И не надо мне говорить, что у нее там буст этот срабатывает. Никакого нафиг там буста у нее нету, блин. Он не может быть вечным буст у нее. На каждом трамплине, что ли, у нее буст срабатывает. Давай, давай, давай, там я вижу, вижу, ханыга, блин, прет Ну вот как это может быть? Я же, ребята, ничего, не теряю скорости, нифига, еду с... Этот просто нагоняет меня, он едет сзади и нагоняет меня, ну как, блин, это может быть? Тварь ты, блин, болотная, ушастая ты, гнида, блин Как ты, блин, нагоняешь, а? У тебя в жопе, что ли, срабатывает микрочип, блин, на ускорение, или что, я не пойму, блин перевернулся хмырь болотный валяйся там нафиг дохни гни Фух. триндец ребят, вымораживает просто просто вымораживает не для моей нервной системы эти игры блин тупорылый башковитый хмырисос, блин ну что ну все все все все тут уже обделался обделался по полной программе что тут уже сделаешь Уже ты ничего не делаешь ну, Первое место, конечно, будет, наверное, нашим но... Такими темпами, да Дай сюда сундук О, новая краска, ребят, на этот Как он называется-то? На супер дизель мне выпала новая красочка Десерт страйк, да? Типа того Это что? Вот такого, вот, ребята, скина у меня нету на машинку А хотелось бы такой, типа Я даже не знаю, как назвать его Металлический, да? Типа того Хух Типа того Ну давай, давай, давай Бустик, все, как говорится, все как мы Любим, все как мы можем, все как мы Хотим Давай только без пьяных своих Прикидов, а? Давай-давай-давай, не позволяет ему Мару 88 нас обогнать Давай, перепрыгиваем, отлично The best from west Шпарим дальше Как айдолы Замечательно Ой! Не, великолепно, все пока нормуль Я тут вытворяю чудеса на юражах <связь> Хлыщи задой сзади, вкусил дымку моего. Я ему еще специально такой <связь> газку поддал, чтобы занюхнул по полной. Нормально все. Так, ну что у нас? Первый снег. Первый снег. Первый... Какой блин в одно место первый снег? Уже давно-давно А Он мне все тут <связь> первый снег. <связь> да уж. Ладно. Какой это, блин, первый снег? <смех> Извини меня, парень, тут пустыня. А у меня все... йок макарек А у меня тут все... Иди в очко! Нахрена ты так сделал, Рэй? Фу, оу! Вот это я дурканул. Вот это, ребята, я дурканул сейчас. По-другому это и не назвать. Дурость была первой категории. Откуда этот болотный хмырь Молай лезет? Вот объясни мне, а? Пускай идет и курит бамбук в туалете. Блин, а мне, ребята, надо теперь очень хорошо посараться, чтобы занять здесь топчик. Потому что первая гонка вообще слезалась полностью. Ну, сфылил я ее. Давай, аккуратно, аккуратно, аккуратно Да куда ты такие, блин? Что у тебя за... Тихо, тихо, тихо Что за жесткий эти? Фью. Так он бусится я манал Иногда просто из-под контроля выходит Так, у нас магнитная цепь Я обожаю, ребят, магнитную цепь Обожаю хотя бы потому, что ее давным-давно не было Вот еще пустыни у нас давным-давно не было, кстати вот что я вспомнил. Не надо туда заезжать. Давай этого Олега к Олегу обгоним. Ага, обгони его еще вначале. Да ладно. Но Олега я что-то не смог обогнать. Хотя я пытался. Ладно, этот паршивец еще свое сейчас получит. Да, конечно, твою налево, блин! Твою десант... А, что бы тебе, я не знаю, что сделали, а? Этот смурфик тут еще лезет. Фу! Это же надо было так чудом просто, ребята, наверстать его. И накернить еще при всем при этом. Смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, что прыж делает и ты мне еще будешь говорить что это все нормально да ты посмотри он ускоряется просто на ровном месте я через ускорение еду да но я все равно первый ну ч ⁇ возьмем байк 300 лет на байке, блин, а я байк-то Я байк-то хоть успел поменять Ну, в плане Не, не поменял а -а -а -а, куда? куда ты Что Че, блин Вы че, сейчас Специально, что ли, так сделали вы че хотите сказать, что вот это говно жопа, блин, меня обогнала, блин. Да, встань ты, блин, на месте-то. Твою... Нет, первая гонка меня что-то вообще выморзила. Это что за дерьмище там выкатилось, блин, я не пойму вообще откуда и что она там сделала. Да-да-да, вот эта сифонка, блин, которая там едет пшикать там что-то Каким она вообще, макаром меня могла тут обогнать? Я не, я не понимаю этого Игра совсем, что ли, беленов объелась Фух Так Гран-при каньон Понятное дело, что тут Кстати, нам же нужно подкачаться подкачаться нужно подкачаться так мы фуру нашу качаем же да мы качаем нашу фуру все Так что у нас там за трасса а, -а, -а гран-при каньон Ну конечно же Хай, ну ты красавчик, блин. Стартовать ты всегда умел, блин. Стартовать ты, блин, прям. Нахрена ты так сделал? Нахрена ты так. Ну встань ты на колеса! Идиота, кусок, блин. Просто кусок идиота. Едет, блин, даже на колеса встать не может. Болван. Дегенерат, я не знаю, как тебя назвать еще. Что Че, чепушило, все? Почему моя машина так слишком, блин, как, как будто она невесомая? Ч ей нафиг надо-то, а? Давай, лети, перелетай, заезжай. Тут не обязательно высоко прыгать. Так, сзади какой-то бусон... еще, го... давай горючку мне сейчас тут закончим, блин. Я тебя сейчас, блин, по... А, у него все, я понял, друзья мои. У него, значит, попрыгушки. И ускоря... Ну, попрыгушки и ускорители, да, стоят? У этого задово. Ну, вниз давай, или куда там. Ну, блин, нормально. сердце через жопу не вывалилось все шикарно ребята это это точно уже не не детям лучше Лучше не смотреть детишки простите меня за мои грубые высказывания но просто одно место уже горит как я не знаю что нервы ни к черту они мне с этой игрой просто расшатались понимаешь я не могу на лайте играть, блин, когда вот такой вот нервотреп идет. Понимаешь? Когда вот эта вот хрень какая-то, вид, я не знаю, витамин, блин. Обгоняет тебя на ровном месте, блин, понимаешь? Ты едешь стараешься, а у тебя какая-то говноплетка приехала, просто. Ничего для этого не делай, просто тюк, я обогнал его. Все. Вот, вот в этом вся суть. Почему моя машина стала вдруг, блин, так прыгать-то неимоверно? Я тебе говорю, как будто она невесомая вообще. Да-да-да, а, держи канман шире. Так, я тебя и пропустил, щенок подзаборный. Так, э, если не ошибаюсь, это у нас э, с кувшинкой, да? Я не буду здесь, ребята, бустовать. Просто оно ни к чему. Не надо ускорения твои врубать эти. Вот они сейчас не нужны мне здесь были вообще. Ни, ни к силу, ни к городу. Все. И последний раз это вниз. Спуск вниз. Подъем, а потом плавный такой спуск вниз. Давай, давай, давай, давай пока... О! Вот опять. Ничего плохого не, не делали И этот вид откуда-то нас успел Обогнать о, Трындец Великолепно все Так, что у нас там? Так, какая мало нарыла, Улетай, бомбасик бомб, Бомба фантастик Все улетело Ч О чем тут, я не понимаю О чем, ребята, прикалываются? Непонятно. Ладно, мне сейчас не до этого. Мне все выше и выше надо. Оп. Давай, аккуратно. Что там? Опять сзади этот говножопа едет, блин. Попрыгучая, блин, да? Опа, еще один говналь появился. Ну ты прикинь. Солидно. Нормалек. Друзья мои, вы пишите про игру Динобэш и говорите, появилось там много обновлений. Напишите мне, какие там новые обновления появились. Я заходил, у меня ничего нету. Абсолютно, все как было, как и было Сотый уровень был последним, все Больше ничего нету Дина Бэш 2, кто-то говорил, что она вышла Еще не вышла, ребята По крайней мере, я ее не нашел Возможно, я, может, что не знаю Может, у вас какая-то суперинфа Ну, есть А как сейчас, интересно, гонщик ехал Он проехал ниже моста подвесного и он не провалился никуда А он просто приехал Поехал следом за мной Это что за баг был такой, а? Объясни мне, пожалуйста Ядрен, матрен, ну! Солина Выкрутился, выкрутился Да быть такого не может Смотри на заднем колесе, что я вытворяю, а? Прям шикардос так, знаешь, что мне нужно? Мне надо было, так, давай, 3000 монет. Эээ, я хотел посмотреть скибиди допы. Так. Эээ. Так, подождите, что надо было мне? Что? А, я хотел дополнительное задание посмотреть. Выиграть через гонов на спортивном автомобиле. Маневр ржавый этот на спортивном автомобиле. Маневр. Ладно. Что за трасса у нас? О, нет, в мире шахтеры, извините, ребят. Я не поеду на спортивном автомобиле. Нафиг надо. Ты видел сейчас еще. Ну как это. Как этот споркар может так делать, ребят? Не вздумай нафиг! Ать! Ай! Трэш. Ехал на колеса, а тут, походу, одна гонка. Скорее всего, друзья мои, одна гонка здесь Которую мы обязаны выиграть Если ты еще не знал Узри всю силу Кого там, я не знаю Голя... Чего? Иди ты... Ты оборзел что ли, блин? Чмо, вонючее ты... Да как так, ребята? Я ехал без пинка, без задоринки, нафиг он ехал на своих ускорителях Он бы не проехал бы, он бы сдох бы уже давным-давно Ускорения у него кончились бы, понимаешь? У него бы закончились, а он выехал на ускорителях я Жалко, я его вообще не вижу вот... Я бы ему все высказал, что я о нем думаю Так, ладно, погнали дальше что так первый гонка какая-то очень быстрая тебе не показалась была я даже не понял Видимо, настолько был гневен я, что даже не заметил Но тут шикардос Тут все как надо получилось Открытый воздух Ну, как ты помнишь по <с> <с> Помнишь Как ты понял, что мы уже э Я, точнее, 50 тысяч кубков я здесь не возьму Ну, потому что в эту игру стал меньше играть это раз. А во-вторых, я больше как бы сейчас на втором канале играю. Так, ну что, кубок претендентов. Вот здесь, кстати, можно было бы взять спорткар, если честно. Вот тут можно было бы, да? И маневры сделать, и все, что хочешь. Оп, такой черкашом. Черкашом задел крышу. Нормально. Прыжки с парашюта неопознанного объекта. Давай, давай, давай, давай. Одни спорткары везде лезут. Ну тут вообще топ. Проехал не шуршать, тихо шифером шурша. Как этот, помнишь, как мы... Ух, как э, в пионерском лагере-то в свое время, да? Включите свет, дышать темно, и воздуха не видно Темнота, друг молодежи, в темноте не видно рожи Почему мне сейчас это в голову пришло, не знаю, ребят Детство вспомнил Ладно, класс Ну что, я думаю, нам еще где-то гонок, парочку Кубок застойный Ну что, рискнем кубок застойный сделать на спорткаре? Это наверное, это, наверное, ребят, я зря Да, скорее всего, это... ой ой ой, -ой а как тут мы? Смотри, он специально, специально притормозил хлыж бородавочный Ладно Труфальдина из Бельгамо Мы тебе еще устроим Ну, моя машина, да по прыжкам, именно по подъемам, по этим, не очень мощный. О -о -о -о -о -о -о! Это называется трюк Рэя Моррисона. Вот так вот кто может сделать <связывающий> Я сейчас додурачусь, блин. <связывающий> просто, просто, просто. Я не знаю, что со мной происходит. Ребят, у меня тихо крыша, крыша улетает с этой игрой, блин. <связывающий> так, что он тут только не вытворяет? Да тихо ты! Вот. А, безумный Рей, Блин Просто безумный Что он делает oh, Да, я не ожидал Что вот такие вот Три раза я там мог уже отдупиться Но нет, эта машина просто Выручала нас Да Так, зима на носу Чё, попробуем что, попробуем Ну, так как здесь очень, ребята, много прыжков По-моему, нам тут ничего не светит Ну вот смотри, вот это вот... Ой, ой ой Да куда ты так прыгаешь-то, распрыгался ты Хлы хлыш Блин, у меня, су... у меня уже слов нет, ребят оу оу оу Ты смотри, смотри, что делать Чтоб ты врезался, гнида прошивая Обо что-нибудь Какое горючее кончи? Вы сейчас издеваетесь Да какое, блин, горючее кончается? Да вы чё, блин? Да чё такое-то? А, все, -а -а -а, все, все, все. Я понял, ребята. Здесь одна гонка, она очень длинная, поэтому мне нельзя было пропускать горючее. Кстати, про пустыню мы помнишь говорили? Вот она, пустыня-то родная. Тут как тут появилась. Ох, давненько, давненько мы не катались на этих трассах. Давненечко. И еще бы столько не катался бы. Нормально все. Все пучком. Ну давай ты там уже. Хлощадерку давит он. Тут, ребята, вспомнил игру такую Помните, мы играли как-то давно давно Этот, называется, как она Ну, акула эволюции-то Шарк, как там, уже не помню Так вот, первую часть Загрузил, сохраняшки остались у меня А вот на второй части почему-то Сохраняшки мои не остались Что-то я взгрустнул так Грустно мне вдруг стало Я же там все-таки прокачивался И все это коту под хвост Обиденько. Опа, чувак, хорошо, то, как влетел туда вниз Так душевно прилетела эта ккм Ну что, у нас кубок хил Климп, я, наверное, возьму Спорткар Поехали, попробуем Хрен догонишь, говорит чувак, там никнейм у него. Давай попробуем его обогнать или даже перегнать. Он чисто мне как бы вызов кинул. Вот и все. Ты <dije> хрен догонишь, блин. Это ты меня хрен догонишь. Давай еще разок. Давай, родной Втапливай Втапливай, я тебе говорю Прекрасно Ох, как замечательно Ну, прям замечательно, ребят Нет слов у меня, как мы прокатились сегодня И кубок Слушай, а давай я попробую на ней В этой пустыне А, тут же, по-моему, подъемы коварные, да? Тут же у нас коварные подъемы или не тут? Да ну что ты делаешь-то, ну Рэй, ну ядрен матрен, а? Да, вот мне интересно знать, почему эту машину не подкидывала так офигенно, как подкидывает ее у меня. Я вот про эту желтую клячу, которая сзади едет. Объясните мне, пожалуйста, на милость. Вот тебе обязательно, Рей, каждый кактус задевать, а? Ну и где-то хмырь. Не вижу, я жду. О. Угу. Прибыло. Явилась, блин, не запылилась. Морда красная. Я готов. Да я высоко прыгать не хочу. Мне оно не к чему. Так Пока зе best. Пока все зе едем Ну и все А ты боялся, даже юбка не поднялась Нормально все у нас вышло Давай сюда Так, топливный Для моноколеса Ай, для моноколеса Так, ну что у нас тут но пока ничего хорошего нету. Мы, кстати, с тобой э, тратим бабки на машину, да? На, на, на апгрейд. А на прокачку тачки-то мы забываем, ребята. А что за КС? А, командные эти. Ой, не то, не то написал. Да твою налево, блин. Да чтоб тебя разорвало тысячу мелких гвоздей. Да ядрен матрен. Тебя, а? Ну ч ⁇ Поехали. Командные эти. Соревнования. Mm -hmm. чё взять ну, давай, наверно баги возьмем. едрет <звёздит> Ядрет ха ха ядрен трен Даже заговорился Давай сюда, наверх Отлично Не, вниз Прекрасно, слушай Ну здесь вообще топово Прям Душевно пролетел Ну а что здесь? Наверное вот эту возьму Вот, смотри, смотри Смотри, что с моей машиной происходит, ребят Куда ты там летишь-то, блин? Что с ней не так? Вот. Вот, лети, пташечка, лети. Вот я об этом тогда и говорил. Видишь, почему-то моя, моя машинка... Оу. Ну, тут-то нам не потянуть. Давай отсюда. Оп. Оп. Там, по-моему, кто-то не может заехать, да? Ха -ха -ха. А че это такое? Ты так кто докуда доел, доехал максимум, что ли? Давай, давай, давай. Эй! Ну. -о -о. Я тебе скажу, далеко не последний, походу, дело я там приехал. Ну что, берем фуру. Да, эта тачка не прокачана. Что ж поделаешь? Заехал еще. На моноколесе, чувак, прикинь. Ай, Свиной рыло, блин Тихо ты Ух Ай, рыло, ты свиной Поцеловался с земелькой на своем моноколесе Так, ну зашибись Не, я лучше возьму это, чем На моноколесе мне ехать здесь Я лучше на вот этой развалюшке поеду А он что-то уже заранее без этих почему-то едет, ребят Где твои парни эти? Баночки где баночки, скажи мне, парень? Где твои баночки? Кто там уехал-то? Учись у папы! Папа едет почти с полной котомочкой. Вот так вот. А ты, хлыш, пустым приехал. Вот так вот. Ох, ребят, так душевно прокатился. Мне прям аж понравилось. Так, пойду-ка я еще, наверное, в приключение. Газанумалька. Так, э -э да Да, да, да, да, возьму Возьму свою старушку-драндулюшку Ну-ка Оп Да что ты делаешь, старый Ну ядрен-матрен, ну Дурку-то не врубай Езжай как ты умеешь, как профессионал Давай-давай, перевернись. Не хочет никак переворачиваться. Ох, споткнулся здесь. А он поехал вниз. Вот дрищ. Оп. Местная приколюха, я так понял. Не надо. Это излишнее. Ну что, второй сундук будет у меня? А, третий даже. Третий сундук. Так, ну деньги получил. И третий сундук я заработал. Так, бонус Ну что тут у нас получается Еще бонус Нормально Тихо, не переверись А сколько тут рекорд у меня А, две километров Ох, е А че, в огонь прыгаешь и все Ой, какая печалька, ребят к этому я не был готов. Так, ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй,ка будет все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.